Всем доброго времени суток. С вами Кеттамхали. Тяжелый немецкий танк 10 уровня е 100 Карта Тихий берег. Водитель. Ну, по-моему, немного озабоченный с ником. Водитель по губам. Я думаю, все, все мужики сразу поняли, на что намекал этот игрок. Ну да ладно. Опустим этот момент и будем смотреть. Заканчивается вторая минута, счет 0-2. е ты понял, что это перспективное направление и решил сразу отступить к базе и встречать противников там. Бросил, получается, двух союзников. Объект 777 и Суперконь. Ну, статисты они такие. Они знают, когда вовремя надо отступить и заныкаться. Счет уже 1-3. Сливается супер конь. 27 остался там в одиночестве. Сейчас его, наверное, тоже быстренько доберут. Ну а Есоты уже здесь будет противников встречать. Это одно из главных отличий, да, хорошего игрока от плохого. Хороший игрок знает, когда надо <смех> слинять, где правильно занять позицию, чтобы как можно больше понастреливать, да, и доставить неудобства вражеской команде. А плохой игрок до последнего отыгрывает. Счет уже 1-5. Арту что ли уничтожили, арта на островке стоял вообще неудачное место, да? Надо же как-то стоять так, чтобы прострелов не было, а то ну уж давно видно было, что здесь направление прорывается И тем более 261 мог себе позволить быстренько уехать, поменять Поменять, так сказать, свою дислокацию Счет 2-6, а противники вперед не торопится, да, не понимают, что здесь их может кто-то встречать И тоже заняли выжидательную позицию. Нет пробитие Есоты еще... Ну, в принципе, почти ничего в этом бою не сделал. Ну, он тысячу светов. Ну, свет тоже полезная штука. Вот, наконец-то здесь выезжает Фош. Ну, с близкой дистанции Фош это легкая добыча, в принципе. Да, если под барабан не подставляться, а вот так вот. не танкует. Тут еще и седьмой с полным запасом прочности подкрадывается. Ну, правый фланг еще худо-бедно там кто-то держится. Там одна ст две пт -шки. еще 110 Е3. Кстати, по прочности вражеская команда не намного больше, чем чем у другой команды, да? То есть задумался, <laughs> как сказать. Ну что там, С7 получит Плюх. Е100 танкует. Ну что-то странно, я вот так смотрю, что все на базовых снарядах. Когда это такое видано на десятых уровней Обычно, не знаю, на тяжелом танке, если ты играешь, у тебя одна голда летит. А тут что-то прямо из седьмой на базовых, ФВ-шка на базовых. Не Нет, пробитие. И сто десятый на базовых снарядах. Что-то. Прям вот Это надо вот так попасть, да? Я такого давно не видел только, только это и позволяет е 100 танковать В другой ситуации, да, с золотыми снарядами Он в башню пробивается на ура Базовыми, конечно, посложнее Там надо вот эту планку на башне выцеливать там противник на фугаса перешел, наносит 19 урона. Представьте, сколько раз надо ему выстрелить, чтобы уничтожить Е10. Боекомплекта, короче, не хватит просто-напросто. Як ПЗ добирает этого фугасного странного. Да, покупать такой танк вообще нафига. Там калибр очень маленький, чтобы вообще с собой фугасы возить. Ну так, парочку там на всякий случай, если вдруг подвернется где-нибудь совсем картон-картон, да, там. Ну или Арту добрать. Продолжает Е-100 танковать. Сейчас будет до свидания. И... Не, ну я к ПЗ-Е-100. Куда ты-то полез? У тебя башни нету. Е-7 убегает. Но тут, по-моему, не убежать уже. Не успевает за угол заскочить. Счет уже 7-12. Это хорошо, что слева противники закончились. До свидания, арта. Ну что, два немца против семерых противников. Один ну, седьмой. Ну что, неужели у тебя ни одного золотого снаряда с собой нет? Ну, наверное, нету. Если бы был, уже бы выстрелил. Все там про джета пишет? Грилю бан за бездействием. Ну, я что-то не знаю, про какого гриля идет речь. До свидания, АМХ-50. Торопился он со своим барабаном. Ну что, у тебя-то есть золотой снаряд? 110 Е3 Ну, мы об этом не узнаем Потому что он промахивается И Е100, судя по всему, его сейчас Не доберет А надо было Ну, ромбом в клинч У 110-го тут будут проблемы Тут еще подъезжает стерва Тоже на базовых снарядах 110-й. Ну что ж такое? Я еще ни одного золотого не увидел. Порта приехала уже сюда. Сама, собственно, персоны он. Сто... Стерва тоже на базовых снарядах. Ну стерва-то без проблем. Раз пробила, два пробила. На ну, у него бронепробитие позволять там. Спокойненько. Ну, в принципе, с такой дистанции он там в НЛД выцеливает. А тут, получается, Есоты ему чуть-чуть приподнял. Морду и все. До свидания, арта. А где? CS-63 где-то подзастрял. Я что-то вообще так и не увидел ни одного золотого снаряда в этом бою. Что такое? Это безголдовый день? Не, ну Е-100 это с золотом. Тут уже шестой уничтоженный. Ну что ж, остался СТшка, шка и арта. Как-то это подозрительно все странно. Как так звезды сошлись, что вот ни у одного противника нет золотых снарядов. Меня это до сих пор как-то поражает. Где где же ст -шка? Ну, все может быть, видели мы не такое. Где-то мог перевернуться просто. Лежит сейчас на бочине, грустит. А, не, он даже не лежит, он. Он просто АФК. Есть пробитие, что? Фугасы зарядил, я сотый. Да, фугасом пробил, без проблем. Можно и тараном попробовать добрать. Да чего снаряд тратить? Еще один толчок. И... Оп. Готов. Ну, всякая экономия. Если ты вот и так уже достаточно много пострелял, что там при любом раскладе будет, наверное, жесткий минус. Золотыми снарядами, сколько бы ты урона не наносил, это всегда минус по кредитам.